Это Елена Городничева, ваши бурные и бурные Так, Всем привет. Начну с того, что меня зовут Лена, уже Азамат представил. И сегодня тема нашей беседы о а «Не пойти вам в кино». Все очень просто, и тема выбрана не случайно, потому что я являюсь владельцем антикинотеатра «Эхо» в городе Ноябрьске. Также здесь присутствует мой супартнер Юлия. Прошу любить и жаловать. Работая 24 на 7 в бюджетной сфере, однажды приходит какая-то гениальная в голову мысль, и ты думаешь, нужно что-то придумать, нужно что-то сделать, нужно с чего-то начать. Однажды все звезды сразу сошлись. Я люблю фильмы смотреть. Юля обожает петь. И мы нашли на просторах нашего интернета замечательную идею, как антикинотеатр Эхо. Многие задают вопрос, почему анти? Ну, по-другому назвать место, где можно прийти посмотреть любимый фильм, в хорошем качестве, в хорошем экране, большом. Затем попеть караоке в этом же зале. Или потанцевать джаз dance, Ну, или вообще просто ничего не делать. Можно только в антикинотеатрах. Согласны? Итак... Сначала мы с чего случилось? Мы искали помещение. Нашли вот такое замечательное помещение. Там долго продавали Ермолинский. Мы еще очень долго боролись с покупателями Ермолинский. Полгода к нам ходили. Да, мы даже хотели сделать акцию за «Забронируй зал на три часа и получить пельмешки в подарок». На самом деле это было смешно. Потом это помещение преобразовалось вот такие замечательные атмосферные залы. И если сейчас кто-то из вас угадает, кто какой, как зал называется, мы дарим 10 скидку на посещение. Вот второй. Правильно. Вы потом подойдите, мы договоримся. Еще есть два зала. лично. Все. 10% скидки ваша. Каждый зал выполнен своей стилистики, у нас рисовали местные художники. Все это ручные рисунки, именно не трафаретные, не переводилочки какие-то. И многие приходят для того, чтобы просто сфотографироваться в наших залах. Они уже пользуются таким у нас успехом. Каждый зал оснащен оборудованием, и везде можно. Делать практически одно и то же. Так что же можно делать в наших залах? Итак, просмотр любого фильма. Без расписаний, без жующих соседей. Можно приносить с собой еду, напитки, заказать кальянчик. И в такой обстановке со своими друзьями посидеть, посмотреть любимый фильм. Сразу отмечу, что мы не показываем фильмы, которые есть в прокатах. Вы можете выбрать фильмы из нашей медиатеки. Фильмы, которые вышли в официальный релиз. Второе, что можно делать в наших залах – петь караоке. Система на два микрофона установлена в каждом зале. Можно песни петь из караоке из системы на тысячи песен. Там есть песни и русские народные, и из кинофильмов, и детские. В общем, любые не нашли свою любимую песню там. Открываем YouTube, находим любимую песню и поем. Чем мы отличаемся от караоке-клубов? Здесь вы сами выбираете, что вам пить, как вам пить и в какой очередности. Не нужно ждать долго микрофона. Также в двух залах установлены приставки Xbox и PlayStation. Можно делать интерактивы активные, можно просто играть в джойстиковые приставки, а также благодаря этим приставкам можно танцевать Just Dance. Все знают, что такое Just Dance? Отлично. Вот, у нас его можно станцевать просто очень круто. Также у нас можно смотреть прямые трансляции спортивные, собраться с друзьями и очень атмосферно посмотреть. Представляете, смотреть матч с таким звуком на экране вообще просто. Ну, также, я уже говорила, можно поиграть настольные игры, у нас они тоже есть в наличии. Все это можно делать, не меняя локации. Нет ограничений по возрасту. У нас проводятся детские дни рождения. Вот вы видите, детки там зажигают. Что делают детки? Угадайте. Зажигают, зажигают что? А да. джаз дэнс конечно. И на самом деле джаз дэнс танцуют не только дети, но и взрослые. Можно прийти с семьей отдохнуть в наших залах. То есть посмотреть фильм, да, взять с собой маленького ребенка, он там бегает, занимается чем-то, никого не отвлекает, никто никому не мешает. Потому что пойти вот так в кинотеатр вряд ли получится. Можно устраивать тематические вечеринки. Вот девочки у нас делали пижамную вечеринку. Кстати, девочки присутствуют. И не одну вечеринку. Романтические киносвидания. Зал украшается лепестками роз, э свечами, э включается любимый фильм, теплая атмосфера, можно взять с собой бутылочку шампанского и провести вечер вдвоем с любимым человеком. Но вообще очень круто. Потом можно даже после фильма спеть друг другу какую-нибудь песню с признанием. Дивишники. Вообще супер было. Бэтмен. Станцевал девочкам. А, замечательный танец, они его долго не отпускали, но все таки мы их, его вырвали из их крепких рук. А, в зале Чикаго стилизованная вечеринка в стиле Чикаго. А, можно просто прийти друзьями, попеть песни, посмотреть фильмы а, без проблем, хоть в домашних тапочках. Самое главное, что эти залы закрытые, а, вы никого там лишнего у себя не увидите в вашей компании. Никуда ничто не транслируется. Вы отдыхаете спокойно, тихо. Можно не тихо. И девушка вот вас прям призывает. Приходите к нам в эти кинотеатры. Мы вас ждем. У меня сейчас все. Если у вас есть вопросы, задавайте. Орущая компания, поющая, поющая, компания в одном зале может помешать мне играть в PlayStation в зале. Абсолютно не будете пересекаться по звуку. У нас хорошая звукоизоляция, как стеновая, так и потолочная. Даже если вы будете сидеть без музыки, играть на столку или работать за компьютером, вам вряд ли помешают соседи. Ну, как я уже сказала, ограничения есть. Не... У нас нет фильмов, которые идут в прокате, а те, которые вышли в официальный релиз. На сегодняшний момент в нашей медиатеке более 180 фильмов. Коллекция постоянно пополняется. Как раз таки благодаря нашим гостям, которые говорят о том, чтобы они хотели видеть. Мы постоянно делаем интерактив или по телефону обсуждаем. Если фильм можно приобрести, он есть в продаже, то мы им пополняем. Но если нет фильма, который бы хотелось посмотреть, мы всегда можем подобрать что-то альтернативное. На самом деле выбор большой. И романтические фильмы, и комедии, и отечественные, и зарубежные, и, и серии Марвелов, достаточно много и боевики, и экшен. И, ну, в общем, выбор большой. — Цена, цена вопроса, там, мы сдаем в аренду залы, поэтому э, здесь не зависит от того, что вы будете делать в наших залах, цена э, распределяется в дневное время по будням 240 рублей в час человека, а в выходные дни и вечернее время после шести – 290 рублей в час человека. Математика простая. Берем цену, умножаем на количество людей и умножаем на количество проведенных часов. Минимум залы у нас даются на 2 часа э, и есть э, по заполняемости. Тоже минимальные. Ну и как и максимальные, конечно. А есть, есть, например, компании, которые... Но на сегодняшний день мы э, с, сами от себя э, даем скидку м, от 10 до 20% для компаний больше, чем 10 человек, и которые приходят отдыхать более, чем на 3 часа. Ну, еще нет, людей, которые... Они все разные размером. В авеню, все запомнили, да? где, где романтики, и маленькие компании, там от 2 до 4. В Чикаго средний зал, там от 3 до 12 человек. В большом от 5 до 15. Но когда люди хотят отдохнуть в большей компании, умещаются великолепно и больше. Спасибо. Есть еще? Но ну, мне очень приятно вообще в этом зале видеть э, гостей нашего заведения, потому что у нас на самом деле уже есть и постоянные гости. Э, ребята к нам, э, есть такие, которые приходят прямо жестко, и на пятницу прямо точно узнаем, что вот этот зал, вот это время, это будет точно их, и уже стараемся даже этот зал придержать для таких людей, потому что они всегда вспоминают четверг, а, что делать. Мы, наверное, опять и ребят, но вы никогда не опоздаете, потому что... Мы же знаем, что вы придете именно в пятницу, и ваш зал вас ждет. В заключение хотела сказать, что это совершенно новый формат для нашего города. Он необычный. И для того, чтобы я вот здесь вам сейчас много еще не рассказывала, да, и все равно это невозможно передать словами. Нужно прийти, попробовать, прочувствовать. И я уверена, что многие из вас станут нашими постоянными гостями. Господь.